Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новейшей автоматике, которая применяется для вакуумной дистилляции вместе с Царгой ММЦ. Царгой ММЦ служит для укрепления нашего дистиллята, и чтобы она правильно ровно работала, а также был полный автоматический процесс для отбора как тела, так и хвостовых фракций, сделана данная автоматика. И сейчас мы ближе познакомимся с ней. Что входит в данную автоматику? В данную автоматику у нас входит 4 клапана. Первый клапан – это идет слив царги ММЦ. Второй клапан – это идет клапан отбора. Он находится у нас до попугая. И тем самым он является центральным клапаном, который открывает отбор продукта царги ММЦ. И два клапана, которые распределяют у нас поток по емкостям, по сборочным емкостям. В комплект входит также пополок, который у нас будет отмерять правильный уровень царги ММЦ. И сам бок контроллера, который входит в полный комплект этой автоматики. Также два термодатчика, которые устанавливаются до царги ММЦ и после царги ММЦ. Наверху нашей панели управления есть первая кнопка, это сеть. Сеть, которая позволяет включать и выключать данную автоматику. Включили и выключили. Дальше индикатор работы данной системы. Если лампочка у нас горит красным цветом, значит у нас идет отбор тела либо хвостовых фракций. Кнопка пуска, которая позволяет включить ее и также выключить. Эта кнопка нужна также для, допустим, перезагрузки в процессе работы с автоматикой. Ниже мы видим четыре кнопки. Это для того, чтобы мы могли вручную открывать каждый клапан. Допустим, мы хотим, не прибегая к какой-то программе, просто нажимаем кнопку «Слив». У нас сливается с RGVMC. Тем самым мы можем в ручном режиме управлять клапанами. И сам контроллер, который находится внутри щита. Он позволяет измерять температуру как до ЦАРГи, а так и после ЦАРГи. Тем самым измеряет разницу температуры и делает соответствующие выводы для перезагрузки данной ЦАРГи. Температура, при которой будет перезагружаться ЦАРГи, она выставляется любая. Чем больше разница у вас будет в этих датчиках до ЦАРГи и после ЦАРГи, тем будет у вас крепость больше на выходе. Эту настройку можно регулировать здесь в программе установлена средняя разница температур, она составляет 4 градуса. Это наиболее оптимальная разница для дистилляции. Дальше то, что мы можем здесь и управлять, какие настройки находятся, это выставление времени, сколько будет разница у нас. То есть, когда сработает разница, допустим, меньше 4 градусов, которая установлена, если она будет держаться в течение 30 секунд, то царга у нас перезагрузится. Вот эти 30 секунд, которые я только что сказал, они также могут выставлять разные значения. Следующий параметр, который здесь настроен, это время, которое будет происходить перезагрузка. Царгу мы тоже можем сливать как полностью, так и частично ее можем сливать для перезагрузки и тем самым добиваться правильной работы также она нужна для того чтобы нам подключать к этой автоматике разные царги потому что царги бывают как допустим 2 дюйма также они бывают и 6 и 8 дюймов время на их перезагрузку требуется тоже разное еще один здесь параметр который мы можем уставлять на этой автоматике это количество раз которые требуется для перезагрузки данной системы данное количество перезагрузки будет нужно для того чтобы вы максимально отобрали тело до перехода к кустовым фракции. сейчас мы смоделируем работу данной автоматики в ускоренном режиме давайте мы сейчас запустим автоматику и посмотрим на практике как она работает смотрите параметры которые установлены у нас это установка разницы 4 градуса дальше у нас время для время разницы который будет происходить в течение 50 секунд и время перезагрузки 8 секунд количество перезагрузок мы установили 2 нажимаем наверх опять клавишу выходим верхнюю часть и смотрим, что у нас будет происходить. Чтобы начать работу, мы нажимаем кнопку «Пуск». У нас загорелась красная лампочка. Теперь мы берем в руку один из термометров и создаем разницу температуры в 4 градуса, в большую в начале сторону Потому что данный прибор будет измерять только температуру, будет отсчитывать с того момента, когда разница будет понижаться. Вот сейчас разница у нас больше 4 градусов. Ждем, когда у нас она сократится меньше 4. 5 градусов, четыре, девять, четыре, восемь, четыре семь. Четыре четыре, четыре три, 4, 1, 4, 0. Получается, вот будет разница у нас составлять 3,9 градуса. Разница продлится у нас в течение 5 секунд. И у нас открылся сливной клапан. Тем самым идет у нас имитация, что у нас сливается царга. Царга слилась, и колонна дальше продолжает набор и саму работу. При этом клапана у нас будут работать на отборы тела в зависимости от поплавка если поплавок у нас будет больше клапаны открываются как только уровень у нас падает клапан у нас закрывается Вначале клапан центральной отбора и дальше идет клапан для распределителей который идет на тело и рядом на хвосты так второй раз чтобы она у нас перезагрузилась опять мы нагреваем делаем разницу 4 градуса И смотрим, что будет происходить дальше. Это у нас был первый перезагрузка у нас прошла. Сейчас идет вторая перезагрузка. Сейчас будет разница пока 4:1:0, вот 3:9. Отчитывает нужное количество времени и включается опять клапан слива. но так как у нас уже идет эта вторая перезагрузка, а у нас сделано все 2, то сейчас у нас откроется клапан центральный, опять же, который идет до, до попугая и распределительный который идет у нас на отбор хвостовых фракций и в таком состоянии будет автоматика работать пока вы не скажете уже ей хватит в том плане что отбирайте в струе пока не будет у вас порядка 10 градусов тем самым вы соберете полностью все хвосты то есть процесс отбора тела и перехода на хвостовые фракции позволяет автоматизировать данная автоматика на этом обзор данной автоматики я заканчиваю если у вас есть какие-то вопросы пишите внизу под видео либо звоните в офис компании до новых встреч